28 марта состоялось очередное заседание ректората, и одной из главных тем стало обсуждение дорожной карты управления инновационного развития вуза. Данное структурное подразделение в ближайшее время ожидает большой рост, а среди главных показателей выделили работу немалого количества инновационных предприятий, инновационных подразделений университета и их проектов в развитии научно-технической сферы. У нас формируется совершенно новое направление, это инженерное образование, да, то есть и то же самое в научных проектах. Сейчас возникает после того, как выигрывали значит, представители Химфака 218 по, по проекту постановления 218 проект вместе с заводом каучика, синтетического каучика. То же самое у Денис Карлыч, группа формируется по значит, работе с нефтяниками, стать нефтью, в частности и с другими, наверное, нефтяными компаниями. Там тоже. Значит, небольшая группа по катализаторам. У нас была группа, работающая непосредственно с с «Нефтехимом», с другими проектами. Проректор по инновационной деятельности КФУ предложил увеличить количество малых инновационных предприятий. А если говорить точнее, заменить предприятия, которые на данный момент не приносят прибыли и являются недостаточно эффективными. Вот Где-то порядка 15 из существующих МИП, они у нас, к сожалению, там нет активной деятельности, и поэтому мы, конечно, рассматриваем вопрос замены данных малых инновационных предприятий, уже реально действующие с реальным оборотом. Есть директор, команда, есть желание работать, но, конечно, вот тут нужно заниматься развитием этих МИПов. Кроме того, на заседании ректората о программе развития и повышении конкурентоспособности отчитался проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин. А проректор по внешним связям Ленар Латыпов рассказал о деятельности КФУ по привлечению в предстоящем учебном году иностранных абитуриентов и абитуриентов из стран СНГ. Кстати, об образовании. Университет ожидает открытия высшей школы педагогики. И связано это с принятием новой программы магистратуры. Но в перспективах все еще остается создание нового центра Российской академии образования. Адель Мухаммед Шулинардов Летеарв, Роман Самарин, Универньюз.